Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши товарищи. Русская школа русского языка и Виталий Владимирович Сундаков за 2016, 17 и 2018 годы подготовили и показали на YouTube-канале 26 больших уроков. Все эти уроки прошли и на других информационных каналах. И множество уроков люди сами рассылали, пересылали своим друзьям и знакомым. Кроме этого, Виталием Владимировичем и его помощниками было организовано много лекций, собраний и бесед в Славянском Кремле. На этих лекциях и беседах побывало большое множество людей. Многие из тех, кто посещал эти лекции и беседы, сами взялись за изучение русского языка. И многие люди дали себе труд разобраться в том, что такое Извод. Для этого все они прошли специальное обучение, в том числе там же, в Славянском Кремле. Каждый из этих 26 уроков Русской Школы Русского Языка является просто балом языка. Балом этимологии. В них даны происхождение слов, истории слов, даны истории их применения и использования. Многое и многое о словах в их значениях сказано впервые, впервые за многие десятки лет, даже впервые за две сотни лет. Чего только стоят рассказы о Родине и Отечестве, о луне о путях, дорогах, об облаках, пробелах или о камыше железе. В создании и подготовке каждого урока Виталий Владимирович Сундаков принимал самое деятельное участие. Совместно с русской школой русского языка он провел большое множество исследований, в которых пригодился весь его опыт и пригодились все его знания о людях, о вещах, о природе и вообще о мире. Эти уроки нашли своих благодарных слушателей и среди школьников, и среди преподавателей, в научных коллективах, в армии и у людей государевых. … Все двадцать шесть уроков Русской Школы Русского языка. Это двадцать шесть баллов извода. Каждый из этих 26 шести баллов состоит, как бы, из множества танцев, каждый из которых, в свою очередь, широко и глубоко рассказывает о каком-либо слове, представляет его нам во всей его красе. Большое, огромное спасибо Виталию Владимировичу Сундакову за всю его деятельность и за каждый большой бал. В настоящее время Виталий Владимирович взялся за другую, важную работу. Он продолжает работы по благоустройству славянского Кремля. Кроме того, он ведет большую просветительскую работу в Кремле, на других площадках в Москве. И в разных городах нашей большой страны России. А мы, Институт русского языка Ясно, сегодня подготовили для вас 27-й урок. Сегодня мы дадим вам, дорогие наши друзья и верные наши товарищи, 27-й балл. Мы очень надеемся, что он вам понравится. Надеемся, этот балл этимологии и балл извода слов поможет вам разобраться во многих вопросах нашего великого русского языка. Сегодня мы хотим вам рассказать, что такое тень и что такое сень. Мы с вами посмотрим сейчас внимательно на слова тень и сень и немного развлечемся. Тень и сень. Слова похожие. Значение этих слов близкие друг к другу. Написание их отличается только лишь начальной буквой. Но этого вполне достаточно, чтобы их значения были разными. Чтобы объяснить, что такое тень, нужно посмотреть на дерево. И посмотреть на все вокруг него в светлый солнечный день. Стоит дерево, светит солнце. Дерево на землю отбрасывает тень. Так мы сейчас говорим. Отбрасывает тень. Но мы в настоящее время не очень четко понимаем, что такое тень. Дело в том, что есть тень от дерева, и есть от него теневое пятно. Тень и теневое пятно – это разные понятия. Дерево заслоняет с собой от солнца участок земли. На земле от него образуется теневое пятно, и контур этого теневого пятна повторяет видимый контур дерева если смотреть на него из Тени в сторону Солнца. Но Тенью называется не Теневое Пятно, а Пространство между Деревом и Теневым Пятном. Дело в том, что мы сейчас так говорим – кто-то или что-то находится в Тени. Заметьте, дорогие друзья, не на тени, а в ней. В тени. То есть в каком-то темном объеме. Например, я стою в тени дерева. Я нахожусь в тени высокого здания. Мы сидим в тени виноградника. Слово ⁇ тень ⁇ есть небольшое сокращение слова темень. А слово темень есть совсем небольшое сокращение слова те по слогам те и мень. Но в изводе писалось слово те так цфея или что то же самое цфы -мень. Вот попробуйте прочитать слово цфея на третий, четвертый раз у вас непременно получится просто темень. Слово цвеяминь или цвеиминь по правилам сокращалось в слово цвень. Да, вот такое у него было смешное написание. Цвень. Твердые и мягкие знаки стояли в этом слове один за другим. Сейчас таких слов, конечно, нет, и так сейчас слова не пишут. Слово цфи сейчас и пишется, и читается просто, как тень. Да, все эти слова оканчиваются на Ень, но об этом их окончании сейчас много говорить не будем. Это отдельная песня и долгий разговор и они не относятся к нашему сегодняшнему делу. Со словами ТЕМЕНЬ и ТЕНЬ в одном изводе состоит большое при пребольшое множество слов. Например, это слова ТЬМА и ТЕМНИЦА. Эти два слова находятся в естественном родстве со словами ТЕНЬ и ТЕМЕНЬ, и не только по их виду, но и по значению. Со словами тюрьма и терем немного посложнее. Тюрьма и есть темница. Это другое ее название. В тюрьме, во всяком случае, раньше было темно, и света мало, да и на душе темно, безрадостно. В общем, тьма. Раньше считалось, что наказание нужно отбывать в темноте темноте, так считалось, лучше думается – ничто не должно наказанного отвлекать от раздумий о смысле жизни. А в Тереме темно потому, что раньше в Теремах на самом деле было темно. Терем – это помещение для учебы, это школа – здесь тоже нужно думать о смысле жизни. С высоты Терема считалось с высоты облаков, раньше осматривали окружающую местность, разглядывали, кто что делает и как что на свете делается. А по ночам из верхнего Терема смотрели на звезды, смотрели, что делается там. Вообще главными, основополагающими знаниями об устройстве мира раньше были знания о небе о звёздах и о небесных телах… Для того, чтобы смотреть на тёмное небо, нужно, чтобы в Тереме было темно, чтобы в нем было сумрачно. Правда, Учебный Верхний Терем назывался не Терем, а Теремок. Не случайно в сказках, на которых все дети учились житейской мудрости, всегда рассказывали про Терем-Теремок и о его обитателях. И сказки детям мы до сих пор рассказываем вечерами, перед сном, в темноте, с каким-нибудь слабым светильником. От слова Терем происходит слово Театр. Собственно, Театром называется только Зрительный Зал. Он – самое главное. Все остальное в театре пристроено к зрительному залу. В зрительном зале театра тоже должно быть темно. Его окна могут хорошо завешиваться. и зрительного зала должно быть хорошо видно, что происходит на светлой сцене. Все пьесы в театре должны быть нравоучительными и назидательными. Театр – это тоже школа. Театр – это большой-пребольшой теремок. Большой-пребольшой учебный класс. И представления в театре тоже даются вечером. Бывает – до самой ночи. Сейчас теремом называют хорошо, ладно построенный большой жилой дом. Слово «терем» имеют прямое отношение русское слово «тепло» и не совсем русское слово «температура». Терем – это помещение, в котором есть печь. И в тереме всегда тепло и летом, и зимой. В культовых многоуровневых зданиях тот этаж, который является теремком, то есть верхним теремом, Стоит на том этаже, который является храмом. Верхний терем это следующий этаж над храмом. На чертогах стоят хоромы, а на хоромах стоят терема. Слово темный, темно и темнота одного извода со словом темень. А еще у всех этих темных слов есть слово. Тент – это парусиновый навес для защиты от солнца и дождя. Немного не русское слово Тент тоже происходит от слова Тень. Парусиновый. А ведь парусиной называется Шкура, Быка или Корова. Парусина называется парусиной от старого названия Быка и Коровы. Бык и Корова. Раньше назывались Пар и Пара. Паруса для кораблей раньше делали из коровьих шкур, то есть из парусины. И вот тут надо вам сказать, дорогие, уважаемые наши друзья, что в Ясне, или если кому удобнее звать ее по-другому в Матрице, Телец, то есть Бык и Корова, стоят под номером 4. А из чисел, там же, где стоит число четыре, в ясне стоят числа СТО, ТЫСЯЧА, ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ, СТО ТЫСЯЧ, МИЛЛИОН и так далее Все числа, которые есть единица с любым количеством нулей. Все, кроме десятки. В этом нетрудно убедиться… И еще Само понятие тень в стоит там же, под номером 4. Оно стоит там вместе с быком, с коровой, с парусиной, с парусиновым тентом и со всеми единицами с нулями. Со всеми, кроме десятки. Слова Телец, Телица, Телок и Тёлка и слова одного извода со словами Тень, Темень и Тьма. Именно по этой причине у многих народов слово тьма связано с числами сто, тысяча, десять тысяч и так далее. Все мы с вами знаем, что тьмой называется число десять тысяч и что командует таким количеством воин военачальник, который называется темник. А что касается Парусиного тента но самый частый окрас шкуры быка и коровы это белый с черными пятнами или черный с пятнами белыми то есть корова как бы покрыта пятнами тени и вообще в телец есть символ тени и тьмы а если помнить, уважаемые наши друзья страшное чудовище человек-бык Страшный минотавр сидит в темном, при темном лабиринте, сидит, ждет человеческих жертв, человеческих жертв, человеческих жертв и ждет тесея Мы говорим, тень собою накрывает, то есть тень собою что-либо кроет и в себе что-либо скрывает. Что-то находится под покровом, что-то кроется в тени. Слово тень состоит в одном изводе со словами телец и телица, а слово крыть, скрывать, укрытие и покров. Все они состоят в одном изводе со словом корова. Корова есть Кров. Корова дает человеку не только тень своей шкурой. В прошлом корова давала дому кров, в том смысле, что она давала ему молоко – один из основных продуктов питания, а может быть и основной. Тень от летящих облаков бежит по земле, а облако есть дойная корова, которая доится дождем. Так говорят древние индийские веды. И также раньше говорили наши предки. От дождя нужно спрятаться под крышей, под кровлей или в укромном месте. Облако по-другому по-русски называется туман. Слово туман тоже одного извода со словами тень и тьма. Туман ведь тоже собой накрывает, все в себе скрывает. Мы сейчас так говорим, что-то ты тумана напустил, то есть что-то скрыл или что-то сказал так, что понять ничего нельзя. Ну вот, из всего всякого темного у нас остался, пожалуй, только трюм, трюм корабля. Трюм – слово не русское, но оно, конечно, родственно русским словам – тьма и тюрьма. В трюме корабля окон нет, и там также темно, как в подвале, как в подземной темнице. И если на корабле нужно было кого запереть, его запирали в трюме. Да. Темницу-то ведь, то есть, тюрьму называли еще и кутузкой. Мы сейчас бывает так ее называем. Исходно-кутузкой называется будка для собаки, конура. Дворовая сторожевая собака как бы арестована. Сидит на цепи и живет в своем домике, который сейчас называется будка. Собачья будка называется Кутузкой от старого русского названия собаки – Туз, или, если его не сокращать – тач. Сейчас у нас нет таких слов. Но мы все знаем, помним кличку для маленьких собачек – Тузик. И знаем, что в игральных картах карты Туз всех мастей Иногда рисуются с наборами охотничьих приспособлений и с разнообразной охотничьей добычей. И от слова Туз происходят слова Тасовать карты. А еще Жить в собачьей будке по-русски называется Тужить. Вот собака там и служит, тужит… Сейчас слово Туз Значение собака осталось только на востоке. На востоке степная охотничья собака называется тазы с ударением на ы. Так в Средней Азии называется охотничья порзая. И еще мы знаем слово тусовка. Оно сейчас в городах довольно часто употребляется. Слово Тусовка тоже происходит от слова Туз. Тусовка раньше называли Весеннее Сборище Собак. По весне вольные собаки собираются в стайки, в которых они выбирают себе друзей и подруг. Все вместе дружно туда-сюда бегают и иногда устраивают потасовки… От слова Туз Происходит другое название собаки ⁇ кутуз или кутуза. Слово кутуза при правильном сокращении есть кутия. От слова кутия происходит слово кутенок. Так по сей день мы иногда называем щенков. Тусовка от слова кутия по-другому называется кутерма. А тусоваться называется – Кутить. Собака – очень важное для прошлой жизни животное. Очень важное. Собака и на пастбище большой помощник, и на охоте, и как сторож она незаменима во дворе. Поэтому у этого животного очень много названий. Вот чего не помнят сейчас люди, так это того, что икры ног раньше считались, назывались лягушками. Да, икры ног – это лягушки. Часть ноги от коленного сустава до ступни по-русски называется голень, а сзади, на голени, мышца – лягушка. Должно быть, вы помните, дорогие друзья, что если икры ног называть овощами, то они называются правая баклажан, а левая кабачок. А если их называть емкостями для жидкости, то они называются правая – бутылка, а левая – фляжка. Слово фляга – есть сокращение слова флегуха. Уменьшительный вид слова фляга – есть фляжка, а если сделать по правилам уменьшительное слово от слова флегуха, то получится слово флягушка. И если слово лягушка начальную славу F не читать, то получится лягушка. Лягушка это маленькая лягуха. Икроножная мышца лягушка прушинит стопу ноги при ходьбе, и человек прыгает в основном за счет усилий мышцы лягушки. Однако вместе с тем, Икры Ног назывались Собаками… Да, Лягушка и Собака – это очень разные животные, совсем не похожие друг на друга. Дело в том, что экран Ноги называется Лягушкой впрямую, а Собака – это ее косвенное название. Такое название она получила от того, что впрямую Собакой называется Голень… То есть, спереди Голень есть Собака, а сзади она только ну как бы собака. Так получается за того, что так устроено ясно. И об этом устройстве ясно я немного скажу попозже. Кстати, на голени ноги спереди почти нет мышц. И кость голени почти совсем голая. Она как бы обглодана. Она как бы обглодана собакой. Если собака кусала человека за икру ноги, то это называлось собака с собакой пособачились. Собака укусила собаку. Люди раньше говорили – ноги собаки устали, не хотят ходить, не хотят служить. По-другому – по-старому – икры ног назывались Волчки. Люди говаривали – весь день на ногах волчком крутился вертелся, ели ноги волоку. Слово Юла происходит от слова Вить, вица, и оно, конечно, имеет отношение к словам Волчок и Собака. Голени ног раньше одевали по-разному. Особым образом их оборачивали, обматывали чем -то или их особым образом – кутали. Слово Кутать означает обворачивать, заворачивать. Эти слова происходят от названия собаки Кутия. А Кутия, то есть собака, есть символ суеты, символ вращения на месте. Одна из забав многих собак – кружиться на месте пытаться зубами поймать свой собственный хвост. Голени по-всякому кутали и обматывали, и носили разную обувь с высоким верхом до самых колен. Такая обувь называется анучи или Сапоги. На самом деле, сапогом называли только ту часть обуви, которая покрывала икру ноги. Еще эта часть называется труба или цевка. Изначально сапогом называется высокий ботинок с Такой ботинок так называли как раз за то, что у него есть верх. По-другому сказать, сапогом называется высокий ботинок с трубой на нем. Слова сапог и собака — слова одного из вор. Сапог есть упрощение слова сапог или щапог, а собака есть упрощение слова собака или щебака, щербака. Да, нужно еще сказать, что голени ног назывались раньше тоже по-разному. Только правая голень называлась туза. Левая же икра называлась Кантуза, или сокращенно Кутуза. И сапоги на них тоже назывались по-разному. Правый сапог Труба назывался Голенища, а Кутузой назывался сапог Левый. Поэтому голени то есть собаки, так раньше считалось, сидели одна в Кутузе, а другая в Кутузки. Мы до сих пор так говорим, нога в обуви хорошо сидит. Кстати, голенью еще называют часть ствола дерева от комля до ее первых веток. На голени дерева веток нет, и поэтому она голая. На этой голой части ствола на голени бывает, выступает древесная. Смола. Голень как бы покрыта выступающими кусочками смолы. То есть, Смола покрывает Голень. Для названия того, что покрывает Голень, к слову Голень, спереди представляется приставка С или СО. Слово СГОЛЕНЬ по старым правилам русского языка читается СМОЛЕНЬ. Отсюда и происходит само слово смола. Лес, в котором много деревьев со смолой на стволах, называется смоляной лес или смольный лес или смолей. Да, правильно, по-другому смола деревьев еще называется живица. Живица это как бы жир дерева. Было время в старину, с самого-самого начала, на заре артиллерии пушки делали не из металла, а из стволов таких деревьев. И стреляли, то есть шмаляли из этих пушек смазанными смолой камнями. Поэтому на гербе города Смоленска изображена пушка в зеленом поле с петухом огнем на ней от поднесенного к фитилю факела. Однако потихоньку-потихоньку мы с вами увлеклись и очень уж отдалились от рассказа о тени. А ведь о тени нужно вам сказать еще кое-что. Раньше, в прошлом, и мужчины, и женщины так одевались, что их верхняя одежда закрывала ноги только до колен. А голени ног одевали отдельно. Голени ног находились в тени верхней одежды. То есть, они находились как бы в темнице у тела. А стопы ног в обуви из этой тени выходили и были по возможности нарядными. В тени были только голени без ступней. Поэтому раньше голени ног были так связаны с понятиями тьма, темница, тюрьма и кутуска. Теперь немного о тьме на кораблях. Поясне, лицо человека соответствует палубе, палубе корабля. Поэтому матросы ее постоянно с усердием начищают. Лицо корабля ведь должно быть чистым. Грудь человека соответствует подпалубным жилым помещениям. Здесь находится сердце корабля, кают компании. И здесь находятся все каюты. А животу соответствует трюм корабля. Голени ног – это самый низ трюма корабля. Поэтому я уже об этом говорил. Если кого на корабле нужно было запереть, его запирали именно в трюме. Самый-самый низ корабля и его днище соответствует ступням ног. Поэтому моряки говорят, что судно не плавает в море, а судно по морю идет. Суда по морям не плавают, а ходят. Они ходят по ним своими ногами. Наконец. Продолжая рассказывать о Тьме и Тени, можно немного рассказать и о древнем Нулевом Меридиане. Когда-то, в давней давности, считали, что граница между вчера и завтра проходила примерно вдоль нижнего течения реки Волги. В те времена это было связано с особенностями знаний о небе и о движении небесных светил. По происходящему на ночном небе особым образом определялось, где проходит нулевой меридиан. Правда, раньше его называли просто меридиан и все. Считалось, что все, кто живут восточнее этого меридиана, жили в тени, а все, кто жил западнее от него, считали, что они живут на свету, на свете или в свете. Население, живущее на теневой стороне земли, называли Тюрками. Слово Тюрки имеет отношение к словам Тень, Тьма и Темень. Разумеется, речь не шла о каких-либо тюрьмах или заточениях. Речь шла только о жизни людей на разных землях, под разными небесами. Речь шла, можно сказать, о географии. Тюрками называли жителей восточной половины земли. Со временем разделяющий земли меридиан смещался, смещался к западу. Он всегда смещается к западу, так устроены небеса. Вместе с этим меридианом на запад шли и тюрки. Когда меридиан дошел до Балтики и до Черного моря, Тюрки пришли в Анатолию и заселили ее. Сейчас по-русски эта страна называется Турция. К слову Тюрки и ко всем Теневым словам имеют отношение названия многих стран, земель и городов. Например, город Тюмень, полуостров Тамань, страны Туркмения и Турция. Кстати, все мы с вами знаем, как называется особый сосуд для варки кофе. Он называется турка. Кофе – национальный напиток в Турции. Готовить и пить кофе – национальная традиция турок. Кофе, приготовленный по-турецки, один из самых популярных рецептов в мире. Если посмотреть на ногу сзади то турка имеет форму пятки с расширяющейся частью и растропом – в сторону икры. И кофе это довольно темный напиток. Да, вот таким вот образом. Мы начали с вами с дерева, которое отбрасывает тень, а пришли к турке, в которой варят кофе. Ну а тени еще не все. О ней нужно рассказывать дальше. Однако сначала нужно немножко рассказать о Теневом Пятне. Пятно Тени всегда повторяет контур освещаемого тела. Поэтому слово Пятно Тени связано со словами и понятиями Двойник и Призрак. Изначально слово Призрак означало Теневое Пятно. Теневое пятно от любой вещи называлось призраком этой вещи. Призрак ведь не от вещи, он всегда при ней, и он всегда ходит с ней рядом. Всякая вещь есть нечто видимое, нечто зримое, а тень от нее есть нечто призримое, то есть тень есть нечто находящееся при чем-либо причем либо зримом, то есть одним словом, призрак. Теневое пятно от человека, то есть его призрак, тоже всегда при нем. И оно, разумеется, тоже всегда ходит рядом с человеком. А теперь, уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, внимательно, как все происходит на небесах. Светит Солнце, на пути солнечных лучей находятся облака. И облака со стороны Солнца освещены. Часть лучей проникает в само облако и согревают его, а основная их часть облаком отражается, и отраженные лучи отходят от него куда-то вверх. Сквозь облако свет не проходит и нижняя поверхность облака – Темна, от нижней поверхности облака отходит Тень. Эта Тень доходит до самой Земли и оставляет на ней Теневое Пятно. Мы говорим – Облако отбрасывает на Землю свою Тень. Так же все происходит со всеми животными. Во всяком случае, так происходит с ними но ну, почти всегда… Солнце светит на спину животного. Ведь почти все животные своей спиной почти всегда обращены к небу и к солнцу. Спины животных греются на солнышке, но какая-то часть солнечных лучей их спинами отражается. Животное от своей теплой спины греется, но снизу животное не освещено. Темный низ животного отбрасывает на Землю его тень. И эта тень животного всегда движется вместе с ним. Также все происходит и с человеком. Человек редко подставляет Солнцу свое лицо, ведь днем в основном Солнце находится высоко в небе, и смотреть на него можно только в самом начале восхода и в конце вечерней зарей. Солнце сверху светит на голову, на плечи, на спину и на заднюю поверхность ног. В общем, светит оно сверху и сзади, а спереди света нет. И здесь неосвещенная сторона – темная. Вся неосвещенная сторона тела отбрасывает на землю тень, которая всегда ходит рядом с человеком. Так вот, поясни, волосы на голове это сами солнечные лучи. И эти лучи светят прямо, прямо на теме человека, упираются в него. Лицо человека соответствует толще облака. Его грудь соответствует нижней темной поверхности облака. Его живот соответствует тени, идущие от человека к земле. А теневое пятно на земле – это есть верхняя поверхность стопы его ноги. Здесь нужно заметить, что поясне верхняя поверхность стоп обеих ног полностью соответствует половым органам. Таково строение тела всех животных, ну и также устроено тело человека. Это соответствие есть очень-очень важное обстоятельство устройства всякого живого тела. Конечно, облако иногда бывает тонким. Случается, что лучи солнца проникают сквозь это тонкое облако, и оно, это облако, проясняется. Также мы говорим и о лице. Лицо сумрачное, смурное или темное. Человек ходит хмурый, как туча, а в туче – вода, вода, вода. Но его лицо может и проясниться. И тогда оно светлое, радостное, оно просветленное. И тень от него будет слабой. И дождя, дождя не будет. Грудь ⁇ это то, что отбрасывает тень. Живот ⁇ это сама тень, а поверхность стопы ноги ⁇ это теневое пятно. Облако обращено лицом к земле, а к солнцу спиной. И человек. Так как облако – лицом обращен к земле, а спиной – к солнцу. Получается – внешняя сторона всякого тела – живого и неживого – отражает свет, а внутренняя его сторона – отбрасывает тень. Кстати, другое русское название облака – хмуро. Сейчас слова хмуро, хмурый и в языки остались, но изначальное значение уже забыли. Зато слово хмура или хмара в значении облака остались у других славян. Небо нахмурилось, значит, его заволокло, затянуло облаками. К тому же еще мы помним, что облако по-другому, по-русски, называется пробел. Ведь белое облако на синем небе на самом деле есть пробел. Об этом рассказывал подробно в одном из уроков Виталий Владимирович Сундаков. Так вот, слово облако есть сокращение по правилам состава слов пробел и дуга. И слово облако состоит в одном изводе со слова белый. По слогам – обелако. И, кстати, еще мы сейчас так говорим дерево отбрасывает тень. Человек отбрасывает тень. Мы так говорим потому, что мы на самом деле все отбрасываем внутренними поверхностями рук и ног. Внутренней поверхностью руки, то есть ладонью, мы что-то кидаем или бросаем или отбрасываем. А внешней стороной руки, то есть тыльной стороной кисти, мы все отшвыриваем или швыряем. Так же и ногой. Внутренней стороной стопы мы что-то бросаем, а внешней ее стороной мы что-то отшвыриваем. Когда мы кого-то от себя отталкиваем, то мы его бросаем. А отталкиваем – бросаем мы его, ну или ее, ладонями и грудью. Когда защитники крепости отбивают атаку врага, стоят грудью за свои позиции, мы про них говорим, защитники крепости встали грудью и отбросили врага. Живот человека соответствует его тени. Да и вообще, живот любого животного тоже соответствует его тени. Нижняя поверхность облака является источником тени. Именно от нее тень и начинается. Значит, источником тени является грудь любого животного. Грудь отбрасывает тень. Тень отходит от груди и заканчивается теневым пятном на земле. Пятно тени забирает саму тень. Теневое пятно соответствует подъему стопы ноги и половым органам. И значит подъем ноги и половые органы запирают тень. Таким образом тень сидит заперти в животе. Тень человека имеет прямое отношение к духу человека и к его душе. В ясне дух человека стоит прямо напротив его души. Дело в том, что Дух и Душа – это разные понятия, несмотря на то, что все давным-давно забыли об этом. И многие считают, что Дух и Душа есть немного разные названия чего-то одного и того же. Раньше люди разницу между Духом и Душой очень хорошо понимали. Они знали, что Дух – это нечто, связанное с жизнью, а Душа – это нечто, связанное с совестью или сама по себе совестью. Можно сказать, что Дух командует телом и жизнью, а Душа – это их вдохновитель, их комиссар. Дух человека заключен в его животе, в его чреве. Духу соответствует живот. А Душа прячется в голове. И это есть особая часть головного мозга, находящаяся в самой его глубине. В ясне тень от тела человека соответствует его животу. Да, здесь бы нужно сказать еще и о том, что такое тело человека. Исходно телом человека считалось не все его тело в современном понимании его живот, спина, руки, ноги, голова, а только его сам живот и все. К животу примыкают передняя сторона ног, включая переднюю поверхность голеней, и внутренняя сторона рук. Все остальное это не тело. У всех остальных частей организма есть свои собственные названия. Итак, Живот есть Дух. В Животе кроются Духи, Черти, Джинны и прочая нечисть. И как-то они там все уживаются. Может быть, потому, что они все есть одно и то же? И всех их запирает там, в Животе, Жизнь. Жизнь есть Печать. Само русское слово ЖИЗНЬ сейчас заканчивается на Н с мягким знаком. Но исходно на этом месте стояла не Н, а буква ИЖИЦА, которая в зависимости от обстоятельств могла читаться как И, как Н или как В. Поэтому в правильном сокращении слова ЖИЗНЬ есть слово ЖЕНА, ЖЕВА или, если же читать как Е то Ева… Таким образом, слова Жизнь, Жена и Имя Ева есть одно и то же слово, но по-разному прочитанное. Теневое пятно есть не сама пробка, запирающая духов, а только ее поверхность. Сама же пробка есть некоторая толща земли, на которую не падают солнечные лучи, и которая поэтому не согревается не прогревается… Поясни, по частям организма человека, самой пробкой, запирающей духов, являются нижние поверхности стоп-ног. То есть самой пробкой является та сторона стопы, которой мы ходим по земле… Для пояснения всего мною сказанного, Давайте-ка, уважаемые друзья, еще раз посмотрим внимательно на то, как у нас все происходит на небесах, как там все устроено. Итак, светит солнце, над землей облака. Если в облаках есть просвет, то сквозь него к поверхности Земли идут солнечные лучи. Дойдя до поверхности Земли, они прогревают Землю на какую-то глубину. В древности всем участкам Хода Солнечных Лучей были даны свои собственные названия. Все эти названия частей Хода Лучей Солнца сейчас известны как Женские Имена. Просвет в облаках называется Анастасия или, по-простому, Настя. Если в облаках просвета никакого нет, то мы это называем словом Ненастье. Если же на небе облаков вообще нет и небо открыто, то такое положение мы можем назвать Небом Открытым Настеж. Так же, как, например, окно или дверь. Если окно или дверь чуть приоткрыты, то мы можем заглянуть в просвет и увидеть там что-то. А если окно или дверь открыты так, что больше их не открыть, то мы говорим – окно или дверь открыты настежь. Слова Анастасия, Настя, Нинастия и Настеж состоят в одном изводе со словами Настоящий и Настоящие. Самый низ просвета в облаках, то есть самое начало столба света, идущего к земле называется голубь или если просто галина. Ведь облако есть пробел в синем небе. А если в просвете облака видно голубое небо, то, видимо, участок голубого неба называется голубь. Причем слово голубь исходно есть слово женского рода. Голубь она. Правда, сегодня голубь мы называем птицу, и слово голубь у нас сегодня мужского рода. Да, Просвет в облаках назывался раньше Голубь Мира, Мира между Богами и Людьми. Дальше. Столб Солнечных Лучей, идущий от Просвета в облаках и до самой Земли, называется Екатерина или просто Катя. Участок Земли, освещенный этим Столбом Света, светлое место, называется Елизавета или просто Лиза. Вся глубина Земли, прогретая солнечными лучами, называется Мария или просто Маша. И, наконец, самое дно этой глубины, до которого доходит тепло, называется Магда или Марина. С тенями же все прямо обратно. Облака и разные участки тени одних тоже называются по-разному и эти все их названия мы сейчас используем как мужские имена. само облако, которое дает тень, можно назвать Георгием. отсюда к земле идут звуки грома и вспышки молний. темная нижняя поверхность облака, самая вершина столба тени, называется Петр. столб тени, идущий до самой земли называется Александром или просто Сашей Шурой. Пятно тени на Земле называется Осип, Иосиф или Исаак. Толще земли, которая могла бы прогреться осветить ее Солнца, называется Иван. Одно самой глубины этой непрогретой земли называется Андрей. На столб света и Столб Тени можно посмотреть так – Женщина есть Столб Света, а Мужчина есть Столб Тени. Причем все пространство выше Облаков называлось раньше Царство Вечного Света – здесь всегда светло – от Солнца, от Луны и от звезд. А все пространство от Облаков до Земли раньше называлось темным царством или подлунным миром поэтому можно например сказать что катерина есть луч света в темном царстве и можно сказать что александр столб тени есть александрийский столб женщина столб света одета или облачена в облака ведь вокруг столба света и над ним находятся облака. Слово Облачение, конечно же, происходит от слова облака. Облака, в зависимости от обстановки, имеют разнообразную окраску – почти все цвета радуги, почти все, кроме зеленого. Особенно нарядны облака на вечерней заре. Они нарядны как раз тогда, когда женщины, Нужно быть особенно рядной и красивой. Женщина всегда облачена в красивое платье. Она должна быть яркой, заметной, красивой. И она может носить вещи всевозможных расцветок. Во всяком случае, она всегда хочет такую быть. И слово «платье» тоже происходит от слова «облако». Слово платье это русское слово. Оно состоит в одном изводе со словами облако, платок, плести и одежда. Мужчина же это столб тени, одетый в свет. Ведь вокруг столба тени светло кругом свет и без всяких облаков. Поэтому одежда мужчин должна быть окрашена сдержанно, попроще и построже И лучше всего вообще без цвета, только белый и черный. Поскольку тень есть мужчина, и тень соответствует животу, в котором заперты духи, все эти духи есть духи мужского рода: дух, бес, черт, дьявол, домовой, демон, джин, шайтан, да и призрак здесь же. Кстати, слово черт. Слово русское, ни у кого не взятое, незачем было людям на Руси чужих чертей собирать – своих всегда хватает. Слово черт есть сокращение слова чефорт, которое есть сжатое по правилам слова манияфорт. Поскольку в ясне многие считаются продолжением живота, можно спросить у долго отсутствующего человека. Где тебя черти носят, то есть где тебя ноги носят. Когда человек не может на что-то решиться, и у него не хватает на что-то духу, значит, не хватает в нем чертовщинки, нет в нем того черта, который его сподвигнет на решительный шаг. Или человек не получает пинка от своего внутреннего дьявола. Кстати, другое русское название живота омут. Слово омут состоит в одном изводе со словами муть, мутить, мучить, мучиться и маться. Ведь мы маемся, так мы говорим, с животом, или мы с животом мучаемся. В животе находится весь кишечник, и кишечник переваривает пищу. Если мы что-то не то съели, и животом у нас непорядок, мы говорим – ой, что-то мне муторно. Живот мутит. черты нас там мучают, и всякая чертовщина. Но еще в одном изводе со, со всеми словами живота состоит еще одно его название – Мат – с одной стороны. Матом – мы называем большую мягкую подушку, ну, или подстилку. А с другой – мы так называем все непотребные слова, которые вылетают из нас в минуту крайнего раздражения или неудовольствия. Этими словами мы материмся, или, по-другому сказать, чертыхаемся, выражаемся, как на духу. Материмся мы, чертыхаемся чем смягчаем остроту восприятия неприятного положения дел. Возвращаясь к пятну тени, можно сказать, что пятно тени соответствует половым органам. Половые органы есть печать, которой в животе, то есть в тени заперта вся нечисть печать жизни не дает духам разбежаться, разперестись, распоясаться, но главное, половые органы есть жизнь, пятно тени есть жизнь. С этим связано то, что у многих народов существует поверье о самой непосредственной связи жизни человека с его тенью. Многие считают, что если навредить тени человека, это все равно, что навредить именно ему самому. Поэтому многие считают, что, например, нельзя перепрыгивать через чьё то теневое пятно. Перепрыгивая через чью-то тень, ты тем самым перепрыгиваешь через жизнь человека. Нельзя топтать, например, чужую тень. Нельзя на нее плевать и ругаться. А многие считают, что любое изображение человека, любой рисунок, кукла или вообще омлет, его представляющий, тоже является тенью этого человека. Поэтому для того, чтобы навредить человеку, нужно как-то навредить его изображению, любому его изображению, даже условному. А некоторые даже думают, что в тень от человека можно вбить, забить осиновый кол. Уж вредить, так вредить. Еще некоторые считают, что тень человека может как-то от него отделиться и где-то ходить самостоятельно. Бывает, кто-то за кем-то ходит, как его тень. И бывает, один человек может поселиться в тени другого человека. Все бывает. Да, не только дух человека темен, но и, как мы часто говорим, чужая душа потемки. Ведь это несмотря на то, что с другой стороны душа есть внутренний источник света. И если этот источник света погаснет, то все смерть. А отогнать смерть может верная собака. Собака тоже мо может ходить с человеком, как его тень. Она и может разогнать все недружественные тени. Где-то в начале своего рассказа я уже упоминал, что живот и передняя поверхность ног ног человека соответствуют собаке. Собака может собой заменить весь сон чертей. Собака – друг. Собака – это тот черт, который в общем с нами в дружеских отношениях и который нам служит. И большая собака нам служит. И собачка маленькая. Большая охраняет, защищает, а маленькая, если что, предупреждает, если что, развлекает, и если что, спрашивает одиночество, помогает нам жить, не тужить, помогает нам быть кому-то нужным. Кстати, само слово тужить Состоит в одном изводе не только со словом тень, тазы и тузик. В одном изводе со словом тужить состоят слова таз, тужиться и тугой. Тужимся мы животом это понятно. Таз как емкость для воды тоже понятно. Таз внизу живота это часть скелета, являющаяся опорой, и костным вместилищем для кишечника и других жизненно важных органов, а вместе с ним и для всех чертей и духов. Теперь и это понятно. Пояс у нас находится на животе. На Поясе мы носим то, что называется Поясом, и чем мы подпоясываемся. Подпоясаться можно туго – можно свой Пояс туго затянуть. Поэтому слово тянуть и все слова от него производные тоже в одном изводе со словами тень, ТУГО и тужить. И собака вечно нас куда-то тянет и тянет, и черти своего матратозеев именно затягивает. И телец Минотавр тоже людей к себе заманивает, затягивает. Минотавр есть олицетворение человеческой спеси и зависти. А зависть – очень темное чувство. Да, в начале своего рассказа я вам, уважаемые друзья, говорил, что живот и передняя сторона ног соответствуют тельцу. Что здесь и телец, и бык, и корова. Да, так в ясне получается. С одной стороны здесь телец, бык и корова, а с другой здесь собака или волк. Так вес не получается от того, что разные народы читали Ясну по-разному, каждый по-своему. Но ясно на свете одна, она для всех одна и та же. Все составные части в ней всегда следуют друг за другом, в одном и том же порядке. И этот порядок не изменен. Но вот какую из частей Ясны считать первой частью и в какую сторону от нее считать, это зависит от так называемого Ключа Ясный. А вот Ключ Ясный у каждого был свой. Ключей Ясный довольно много – всего 24 Ключа. Для одних народов в тени стоят Телец и Телица, а для других – там Собака. У разных народов по-разному пронумерованы полочки Ясные. У одних на четвертой полке находится Собака а у других телец и телица. Но тень и для тех, и для других стоит на четвертой полке. Вот и попадают в тень. У одних собака, а у других корова. Только не нужно думать, что в ясне существует какой-то произвол. Хочу так считаю, хочу эдак. Нет, ключ ясный сложные понятия. И о нем не в таких рассказах и лекциях. Это очень специальный раздел знаний. К слову сказать, корову мы по-другому называем скотиной. Скотом мы называем множество овец, коз, быков и коров. Пости скот одно из древнейших занятий человека. Слово скот. Слово из греческого языка, ну, или из языка, считающегося греческим, считающегося языком неких древних греков. Русское слово Греция есть сжатое по правилам слова. В меньшем сжатии оно есть слово Германеция, а слово Грек по-другому есть Германик с ударением на Ик. Илада Грецией не является. Илада это Илада, а Греция это Греция. Слова грек Греция и Германия состоят в одном изводе. Вместе с ними в том же изводе стоит слово Крым. Из-за этого существует теория о том, что полуостров Крым является прородиной германцев. Историю народов писали немцы германцы. Так в мире сложилось. Так сложилось в науке. Науку вообще изобрели немцы-германцы. И сама история, как некая наука, тоже изобретена немцами-германцами. И наука о происхождении слов, этимологию, тоже изобрели они. Поэтому немцы стали переписывать создание исторических трудов древним грекам. И написаны все труды этих древних греков, ну, разумеется, на греческом языке. Слово Тень на греческом языке есть слово примерно Скиа – с ударением на А. Также и слово Тьма – тоже Скиа. Немного по-другому Тьма – это "скатади" с ударением на А. Затенение – на греческом «скиаси» с ударением на «и». В общем, все слова со значением темной примерно такие же. Их основа – «скиа». Скифы историками названы скифами потому, что это люди, которые жили восточнее древнего нулевого меридиана, то есть на теневой стороне земли. И главным занятием всех скифов так считается, было животноводство. Скифы жили тем, что пасли овец, коз и коров. Скифы скитались, кочевали по безбрежной тьме, жили в кочевьях и пасли там свой скот. Дело еще и в том, что по-гречески одно из значений слова "скотади" животное. Еще одно его значение живот. И еще одно, немой, то есть Бессловесный. Слово животное есть слово прилагательное, которое по правилам русского языка мы используем как прилагательное и как существительное. Слово животное есть прилагательное от слова живот. Оно образовано от слова живот так же, как слова листовой, круговой. Земляной, образованное соответственно от слов лист, круг и земля. С другой стороны, живот есть тень, то есть живот есть Скиа. Поэтому слова животное и скот происходят от слова живот. Прирученное или домашнее животное ходит с человеком как его тень. С третьей стороны, Слово «скот» есть слово русское, и оно есть слово одного извода со словом «живот». Слово «скот» есть упрощение слова примерно «скхот». Но над буквой к и над славой буквой «ха» должны стать особые знаки сокращений, и с ними оно читается «живот». В русском языке все животные называются животными от того, что у них есть дух. И у них есть душа, а дух это живот, и живот есть тень, тьма, темень и так далее, и так далее. Кроме всего этого, скифы это давняя история, это древность дремучая. А давняя история древность есть тьма, то есть скиа. Древность, тьма и скифы. Тьма не меньшая. И о тени, пожалуй, все. Теперь можно ненадолго вернуться к тому, с чего мы начали. Итак, светит солнце, солнечный день, в поле стоит дерево и отбрасывает на Землю тень, в которой можно путнику укрыться. Понятно, что такое Тень, и понятно, почему мы говорим, что дерево ее отбрасывает. Тень всегда находится в противоположной стороне от Солнца. Ангелы Света всегда борются с обитателями тьмы. Солнце высоко – Тень маленькая, короткая. Солнце стоит низко – Тень большая, длинная. Тень всегда зависит от того, где находится источник света. Но у дерева есть не только тень, которую можно укрыться от жары или от ненужных глаз. У дерева есть еще и сень. Сенью дерева называется совокупность всех веток, веточек и главное листьев на нем. Все листья дерева это его сень. Под Сенью деревом тоже можно укрыться, но под Сенью можно укрыться не только от лучей солнца, но и от дождя. Находиться под Сенью дерева означает находиться прямо под ним, под его листьями. Сень дерева дает и тень, и укрытие от дождя. В некотором смысле Сень есть крыша. И мы не говорим, что мы находимся в Сене. Мы говорим, что находимся под его сенью – под. Если сравнивать листву дерева, то есть сень с облаками, то вся его листва соответствует толще облака, а по телу человека сень соответствует лицу. Листва дерева – это его лицо. Плодов на нем может и не быть, но по его листьям всегда можно сказать, что это за дерево. Так же, как человека можно всегда познать по его лицу. В слове лист сейчас не произносится буква П. Исходно он называется липст или более полно лепест. И слово липст состоит в одном изводе со словами лепесток и липить. Буква П. Буква слабая и в произношении она опускается. Еще слово лист состоит в одном изводе со словом лицо. В слове лицо мы сейчас тоже не произносим буквы П. Исходное слово лицо есть липцо или более полное липицо. От слов липст и липцо происходит русское название среднего месяца лета. Липень Или немного по-другому липец. Еще одно древнее название листа есть слово Сения. Слово сенья есть сокращение по правилам слова стоумпения. Меньше его сокращения есть слово смена. Да, какое-то корявое, нескладное слово стоумпение, да им и не пользовались никогда. Каждый год дерево осенью сбрасывает свою листву, а по весне обзаводится листвой новой. Каждый год оно одну листву меняет на другую. Отошла осенью одна листва, а смену ей идет листва новая, весенняя. Русские слова ⁇ весна ⁇ и ⁇ осень ⁇ происходят от слова ⁇ Смена. Слово Весна – сокращение слова Весемна, а слово Осень есть небольшое сокращение от слова Осень. То есть, весной листья пошли в смену, а осенью они осменились, осыпались. От слова столбение происходит слово Степень. В зависимости от времени дерево покрыто листьями в разной степени. Весной листья вначале малы, и только потом дерево оденется полностью, в полную степень. Оно одевается постепенно. А осенью дерево сбрасывает листву тоже постепенно, ни разу. С каждым днем степень его одетости падает и падает. И так, пока оно не разденется до гола. Словом сена мы сейчас называем скошенную траву. Мы косим траву и заготавливаем сена на зиму. Сеном мы сейчас называем только листья трав. О том, что листья деревьев тоже есть сена, мы уже забыли. Листья одного дерева все вместе называются Сток дерева. Слово сток происходит от слова столпение. В поле сток это собрание сена, гора сена, гора скошенной травы. По-другому эта гора называется скирда. Слово солома слово родственное, слову сена. Листья растений вместе с веточками, на которых они растут, называются сена и солома. А земля, покрытая травой по-русски, называется степью. Степь еще одно русское слово, одного из со словами сень, сток, ступень, степень и постепенно. И степь это то, где когда-то жили-кочевали степники, скифы со свойственной им степенностью, они постепенно, постепенно сошли со своих Бесконечных Степей и сошли наонец со страниц Бесконечной Истории. Сейчас Птицу мы называем Птицей, а Птичку называем Птичкой. Но у Птицы и Птички в древности были и другие названия. Птица называлась Игла. А птичка называлась иголка. Причем иголкой назывался не острый клювик птички, а вся птичка невеличка. Клювик же считался только острием этой самой иголки. С большой птицей все абсолютно так же. В слове ⁇ игла ⁇ на месте буквы ⁇ Г ⁇ раньше стояла буква, которая сейчас в нашей азбуке уже нет. И которая в одних словах стала читаться как буква «г», а в других в сочетании с буквой «ижица» как буква К. Поэтому мы сейчас не говорим «иголка голет». Мы говорим, что она колет. И не «глюв», а «клюв». Слово «игла» есть сокращение слова примерно «гинхла» или «герингхла». От этого слова происходит английское слово Игл со значением орел и немецкая фамилия Геринг. Нелегко в листве дерева найти птичку, которая там поет, щебечет. То есть, по-другому сказать, нелегко в стогу сена искать маленькую иголку. Сейчас, когда стогом считается только груда травы, предполагается, что иголку потеряли именно в ней. Но ведь понятно, что швейные иголки там никак не оказаться и там ее не ищут. Совсем другое дело, что иголкой что-то шьют. Считалось, что птицы при строительстве гнезда своим клювом сшивают веточки и листья. А люди, когда шьют одежду… Иголкой сшивают один к другому листы ткани. Кстати, как все в мире, переплетается, и сшивается. Кто у нас все ищет? Собака. Собака в раскладке ясный стоит под номером восемь. На иврите слово 8 шмоне с ударением на «о». От этого происходит сленговое слово «шманать», в значении «искать». Но в русском языке есть другое слово в значении «искать». Это слово «шукать». Русское слово «шукать» есть упрощение исходного слова, и оно состоит в одном изводе со словом «шмыгать». А слово «шмыгать» означает резко носом вдыхать. Ну, так, как это делает собака, когда что-то ищет. Поэтому собака по-старому, по-другому называется шмыга. Мы же все знаем, что такое шмыгать носом, правда? Шмык-шмык-шмык носом. Слово шмык это есть звукоподражание, причем это русское звукоподражание. В других языках оно совсем другое. От этого шмык происходит еще два слова в значении искать. Слова шнырять и шарить. От слова шарить происходят в прошлом часто используемые клички для собак – шарик и жучка. Да, много уже сегодня всякого сказано, но нужно же сказать, что такое синие С одной стороны, это просто. Каждый ветвь дерева с листьями есть отдельная Сень. Можно сидеть не под сенью всего дерева, а только под сенью одной из его ветвей. У дерева ветвей много, и растут они в разные стороны, поэтому одна ветвь дерева – это одна сень, а множество ветвей – несколько сеней. И несколько сеней есть сени. Получается, что вся сень дерева есть несколько сеней расположенных вокруг него. Сени – это множественное число от слова сень. С другой стороны, Сени – это часть жилого дома. Помните, как это Иван Андреевич Крылова в басне «Стрекоза и муравей»? Как под каждым ей кустом был готов и стол, и дом? Так вот, что касается дерева то в старину местом для жилья, то есть домом у наших предков, считалась, называлась вся земля, которая находится под сенью дерева. То есть, это есть земля, примыкающая к дереву. На этой земле под сенью дерева можно было жить. А вся вокруг земля, примыкающая к жилой зоне, называлась дворы. Каждый двор вокруг дерева – это участок земли, как-то выделенный какими-то неровностями. Вот эти дворы, расположенные вокруг дерева, по-другому и называются сени. То есть, земля вокруг жилого пространства дерева соответствует его сеням. Сени окружают дом. А вот это соответствие просто так объяснить нельзя. Объясняется это только в ясне. Для этого нужно изучать ясно вообще и нужно изучать ясно дерево в частности. Вот в ней все просто. А если вам ясную не изучать, уважаемые друзья, то вам остается только верить нам на слово. Ясно это то, чему мы учим в нашей школе, в нашем институте ясно. Конечно, в одном большом дворе может стоять несколько деревьев со своими домами, а к одному дворику можно пристроить еще один дом с другой его стороны. То есть, у одной сени может быть два дома. По всему поэтому небольшую прихожую комнатку перед жилой частью дома называют сени или сенцы. Сенцы это маленькие сени. Сень это комнатка, состоящая из нескольких двориков. Одна сень для одежды, другая для обуви, третья попить воды, четвертая, ну, здесь можно привести себя в порядок. А все эти сени вместе и есть сени. А еще бывает синями. Называется небольшое помещение между двумя частями жилого дома. От слова синий происходят слова посещение и посещать. Посещать кого-либо означает приходить к нему домой. То есть заходить к нему за синие. Как выходим мы из дома, из синей, до да на крыльцо, первое, что делаем, оглядываем небеса. Смотрим, не пойдет ли дождь, или смотрим, как скоро он кончится. Главное, на что люди всегда смотрели с интересом, и где постоянно что-то происходило – это облака на небе. Сень соответствует толще облака. То есть, по-простому, Сень – это облако. А облако, если помните, уважаемые друзья, поясни, соответствует Школе. Облака в небе кружатся, все летят куда-то, то разрываются, то смыкаются, то плевают дождем, то не разбегутся, то раскрасятся, то среди них встанет радуга. Красота. Но может в небе, в облаках, что-то привидится, что-то покажется, можно в них увидеть что-то или кого-то. А может, какое-то сложение, какой-то поворот, заворот облаков натолкнет на какую-то полезную мысль. Вот это и называется осенило. Осенить может и по-другому. Можно смотреть не на облака, а на листву деревьев. Там тоже можно увидеть всякое. А можно просто сидеть под яблоней и дождаться, когда яблоко из сени упадет тебе прямо на голову. И тогда осенило. А если с этим в голову пришла хорошая мысль, нужно воскликнуть «Эврика – Эврика! В общем, всякие эврики бывают в жизни. Всякие. Всякое может в небесах да в деревьях привидеться или показаться. А мы говорим – когда кажется, креститься нужно. Так говорят от того, что крестом, исходно, называлась ветвь дерева – синий. Ветвь, правда, тогда называлась крепство. И веточки назывались Крепинами, Крепинками и Крепиночками. Все они прикрепляются к ветви – к репсту, а она, в свою очередь, крепится к стволу дерева. В крестный ход изначально люди ходили не с иконами, крестами и хоругами, а просто с ветвями деревьев. И когда им что-то мерещилось или казалось, они осеняли себя крестным знамением. Таким образом, когда смотришь к кресту дерева, Смотришь на облака, смотришь на крестики, нолики, смотришь на крестики, цветочки и на крестики звезды. И на этом сегодня хватит. А про собак мы в будущем обязательно сделаем отдельный урок. До свидания. И ничего, ничего не бойтесь. Делаем, что должно. И будь что будет, будьте здоровы.